Вот все то, что мы знаем про жесткость, одна вера, один народ, это уже 11-12 века. Это совсем другое. Корка не застыла, еще тело мягкое. Может быть, и может действовать. Главное, что для них это оказалось очень достаточно стимулирующим. Вообще, к этому же ведь и пришли потом, когда веротерпимость стала пробиваться. Значит, все, кто принимали значит, изгнанников по религии, эти государства начинали богатеть. Понятно? Это новое в особенности время, про это можно будет рассказать как-нибудь. Вот. Но это уже просвещение необходимо было. То есть Конец 17, начало XVIII века, когда религиозные вопросы стали смягчаться. И вот принятие иноверцев, если они есть носители, Ремесла, торговли, финансового дела, они стимулировали безумно развитие. Поэтому тут удивительно ничего не что, многоверие на территории Хазарии. Главное, что это в тот момент скрепляло, не взрывало изнутри.